рождественские встречи, самые яркие, красивые, сказочно прекрасные и незабываемые. Почему? Потому что это встреча Бога и человека. И этот мистический союз создает великолепную атмосферу праздника, праздника рождения любви в сердцах людей. А любовь? Ее воплощением на нашей земле стал наш Господь Иисус Христос. И это наше единственное сокровище и благословение для всех нас мы должны бережно хранить в своих сердцах. С Рождеством Христовым, дорогие друзья, я поздравляю вас. Душа моя, хвали, Душа моя, хвали, Господа, душа моя, хвали. О, Иисус, сокровище святое, Может ли, душа моя, В этом мире что-нибудь такое, Что бы могло тебя превзойти. Ты — любовь, ты истина святая, Ты — покров, защита, в час тревог. Душа моя согрета Ты отец и мать Мне вечный Бог Мой вечный Бог Слава, слава, аллилуйя Душа моя хвалу тебе поет живет, хвали, душа моя, Господа, хвали, душа моя, хвали, Господа, душа моя, хвали, ты в душе святи. Зажигаешь тот светильник, вечная любовь, Через него ты сердце согреваешь, Чтобы, чтобы, оно, чтобы оно горело вновь и вновь. Ты — любовь истина святая, Считав час тревог И лишь забор Лишь тобой душа моя согреть Душа, моя хвала тебе поет моя хвалу тебе, и сердце от восторга замирая, хвалей любви твоей всегда жив. Хвалу тебе, тебе поет, поет, поет тебе. И сердце от восторга замирая Хвали любви Твоей всегда живет Хвали душа моя Господа. Добрый вечер, дорогие друзья! С Рождеством Христовым я поздравляю вас! В час, когда в преддверии рассвета мир огромный безмятежно спал, в обыкновенных яслях родился наш Спаситель Иисус Христос. И свет Его любви сиял так ярко, ярче солнца, ярче звезд всех, Вифлеемская звезда мне и всем земным творениям мир и радость принесла. Это был настоящий подарок, который подарила нам любовь. И имя ей Бог с Рождеством Христовым, мои дорогие друзья. Дорогие друзья, еще несколько новогодних подарков мы приготовили для вас. Артисты! Прекрасные артисты! Сегодня у нас в гостях на нашем рождественском и новогоднем празднике. Рождество – это праздник подарков, это праздник чудес. И сейчас для вас, дорогие друзья, самый красивый подарок – это сестрички-ангелочки Александра, Валерия и Василиса Стыцюк. Их исполнение звучит Украинская народная Песня «Что-то за предиво» Глянь Иисусику на меня Сроби доброе дитя из меня По моему сердцу Тут же еще маленькое Пошли нам, Боже, маленьким дітям щастя, здоров'я На многие леты, Щоб виростали розумные и Душею чисті И сердцем вильные Щоб нам светила зерка воли, Щоб мы не знали лиха Ніколи. Що-то Редактор Днём приближаются люди к вечности, а в вопросе «что же потом?» проявляют предел безвечности. Наша жизнь — это дар, подарок от самого Господа Бога. И пусть в этом Новом году мы ощутим свое единство с Ним, понимая, что мы все Его дети. Значит, мы должны научиться любить, как Он, а значит, жить, как Он и беречь нашу планету. Господи, благослови наш мир! Благослови все народы! Боже, твои справы Святые все твои дела Створил святы ты державы Тоби вся слава и хвала И хвала С тобою хотим мы жить Слухатись тебе, святым життям цим дорожити, Злетіти потім до небес. Злетіти потім до небес. Господи, благослови всі. Засяття, ты святий в кожну родину Квітнуть всі країни Бо святі всі твої діла Для тебе хотя песня лине Тобі вся слава і хвала І хвала Аллилуйя Господи, благослови все. Растяют сердца, дух святый Приди в кошну родину Благослови меня, благослови Бога, мама, земля.